Этим видео мы начнем разговор о том, куда вложить деньги. Мы расскажем о шести путях вложения. И начнем с хайп-проектов. Как мы говорили ранее, хайп-проекты это то, с чем нужно быть предельно осторожным, постоянно следить, вкладываться только один раз и быть максимально нежадным, иначе можно просто все потерять. Этот способ одноразовый, то есть вы вкладываетесь каждый раз в новый хайп-проект, и если вам нужны дополнительные деньги Весьма вам подойдет.